Будет ли доллар по 200 или не будет. Я вам назову конкретную дату, когда это произойдет. Мы увидим ее также на экране. И понятно, что до 10 тысяч долларов ты можешь не декларировать. Хранить валюту под подушкой. От 3 лет до смертной казни за операции с валютой. Оптимально, чтобы ваши инвестиционные инструменты как минимум обгоняли инфляцию. Для того, чтобы создать пассивный доход, нужно совсем немного времени. Сегодня утром получил письмо от имени карточки, которая выпущены за рубежом, о том, что MasterCard получила предписание от регулятора российского больше не обслуживать клиентов и не выдавать им карт, если они русские. То есть, если ты россиянин, ты не имеешь права владеть иностранными карточками. Причем официального письма я не нашел. Если вы как бы это в курсе, этой темы в комментариях напишите, потому что по факту это.. Просто письмо о том, что 27 мая ваша карточка больше не действительно. Хотя, по факту, то есть сегодня поговорим об этом, сегодня на самом деле почему я решил записать видео? У нас в инстаграм после публикации поста разгорелась ожесточенная дискуссия, и там затронули прямо сразу несколько тем. Первая тема это постоянные запреты и ужесточения, да, и вторая тема для российских граждан, да, без забота. И вторая тема, эта тема, будет ли доллар по 200. И мы провели голосование, вот оно здесь на экране. Соответственно, большое количество людей считает, что доллар по 200 это Unreal. Чего? Доллар? Кстати, напишите вывод, при просмотре этого видео, напишите, как вы считаете, будет ли доллар по 200 или не будет. А в конце этого видео, расскажу свои соображения, я все же считаю, что это будет вопрос лишь в том, когда я вам назову конкретную дату, когда это произойдет, мы увидим ее также на экране, но прежде всего смотрите это видео очень внимательно до самого конца, ставьте палец вверх, если вас эта тема волнует, если вы также обеспокоены то, что количество запретов в России растет, а Доходы почему-то нету, да, хотя мы понимаем, что все это делается исключительно с целью заботы о простых российских гражданах. Итак, первая новость это то, что теперь ты не имеешь права владеть иностранными карточками. Собственно говоря, на этой новости можно было и закончить. Значит, что будет происходить? Зачем они, в принципе, нужны были мне? То есть, когда я приехал в Канкун, в Мексику... Я заснул карточку в банкомат альфа Банка И эта карточка не работала То же самое было и с другими картами То есть я фактически Приехал в страну без денег Это кстати был последний раз Когда я делал так, чтобы приехать в страну без кэша Потому что меня спасла вот эта иностранная карточка То есть на ней была небольшая сумма денег И я спокойно получил ту сумму личности Которая мне была нужна И тут большой вопрос А что если ты приедешь с картой мир, например, в какую-нибудь Америку, а что ты будешь с ней там делать, вопрос, да? Соответственно, если тебе нужно там денег на несколько месяцев или, для, там, допустим, какого-то лечения, понятно, что до 10 тысяч долларов ты можешь не декларировать. Вопрос лишь в том, насколько оправданы эти меры и насколько вообще вы с ними согласны или нет. Хорошо, это вопрос номер один. Что будут делать люди, которым действительно нужны деньги в валюте? Первое, это начать хранить валюту на российских счетах. да. То есть мы не говорим про брокерские счета, потому что для справки, опять же, брокерские счета в Америке застрахованы на 750 тысяч долларов. Брокерские счета в России не застрахованы вообще. То есть, соответственно, валюту хранить на брокерских счетах там мы не рассматриваем. Может быть там покупка каких-нибудь облигаций в долларах. Этот вариант, в принципе, более-менее подходит. Значит, вопрос номер два, это хранить э, валюту под подушкой, да, тоже многие так рассматривают, кто-то э, закладывает банковскую ячейку и скорее всего считает, что скорее всего маловато он прикупил, но по факту, что может быть дальше, а дальше может быть тотальный запрет валюты, и вот напишите в комментариях, насколько в принципе вы рассматриваете такой сценарий, мы провели голосование э, у меня в инстаграм, мы, мы, это я провел голосование с утра в инстаграм, потому что ну на самом деле меня эта тема очень сильно беспокоит и результаты этого голосования появляется вот здесь вот, собственно говоря, цифры вы видите сами, то что большая часть населения на ней верит, что в принципе запрет возможен. Хотя в 61 году появилась в Уголовном кодексе СССР появилась статья, которая давала от трех лет до смертной казни за операции с валютой. Вот сейчас надо внимательно еще раз послушать, я еще раз повторю. От трех лет до смертной казни. И эта статья 88, ее называли статья «Бабочка», ну, от, потому что это 88. И что интересно, ее отменили только в 94 году. То есть это было ну, почти совсем недавно. То есть в 92 году я только приехал а, в Россию после распада СССР. И здесь а, нужно понимать, что есть люди, которые реально это помнят, но подавляющее большинство молодых людей просто говорят, такого в принципе невозможно. Да? То есть, и ты понимаешь, что количество запретов растет, ты говоришь, ну хуже уже не будет. Но знаете, ребят, если стараться, то может быть и хуже. И поверьте, то что если посмотреть в историю, и вот эта статья, это не единственный факт, это не единственный исторический факт, который говорит о том, что может быть и хуже. Собственно говоря, теперь еще к одной теме, которую хочу обсудить, это ждать ли доллар по 200. Потому что, опять же, люди считают, что это в принципе невозможно. Посмотрим на график, вот здесь я его тоже вам повешу на экране. И для того, чтобы доллар мы увидели по 200, мы примерно его увидим в 2025 году осенью, если все будет хорошо. Подчеркну. То есть это не в принципе, то есть это вопрос не если, а вопрос когда. То есть если все будет развиваться точно так же и рубль продолжит также обесцениваться, как он обесценивался все предыдущие десятилетия, то в 2025 году мы увидим доллар по 200, да? в инстаграме, ссылочку оставлю в описании, есть фантастический пост на тему «А что если рубль не валюта?». И там мы рассуждаем на тему того, что если рассматривать рубль с точки зрения, что если это акция, то и оценивать его как О, в принципе, появляются очень интересные выводы, поэтому ссылочку оставлю, можете нажать на паузу, перейти также в инсту, почитать пост и, естественно, не забудьте подписаться на инстаграм и на этот канал в том числе. Так, хорошо, значит доллар по 200 мы обсудили, значит, и есть последний момент, смотрите, у нас недавно на канале был выпуск о том, что США напечатает, ну, условно, напечатает а для спасения экономики 6 триллионов долларов. Для того, чтобы было понятно, что это за сумма, капитализация компании Apple 1 на 1 триллиона. То есть это в 6 раз больше, чем самая большая компания в мире. Damn! Это понимаем, да? И это в 3,5 раза больше, чем годовой ВВП России. да? Казалось бы, а что если доллар будет обесцениваться, госдолг растет, Америка рухнет? чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять психологию поведения. Что происходит, когда американцы получают избыток наличности? Что они идут покупать? Бегут ли они покупать рубли или нет? И что происходит, когда Россия, они получают избыток наличности? Учитывая вот этот врожденный страх к инфляции, соответственно, они сразу бегут покупать недвижимость, товары, они сразу меняют на валюту. То есть они начинают потреблять, причем часто не товары российского производства, потому что в России производства очень мало. Что происходит с американцами? Американцы бегут покупать активы, они гасят кредиты, они покупают фондовый рынок, они покупают облигации, акции. То есть экономика начинает расти. Соответственно, и в принципе нет альтернативы, кроме как доллар является единицей измерения, да? то что мы понимаем, что она сама по себе обесценивается за 100 лет там, покупательная способность там утрачивается практически к нулю, но по факту у нас нет другой системы измерения, поэтому оптимально, чтобы ваши инвестиционные инструменты как минимум обгоняли инфляцию. И чем больше денег будет печатать, тем больше будет инфляция, инструменты, которые вы используете, они также будут реагировать эту инфляцию вместе со всем остальным рынком. Оставляя вас в раздумьях, напишите в комментариях, когда вы ждете доллар по 200, реально это или нет. Также напишите, верите ли вы в то, что в России могут запретить валютной операции для населения оставить монополию на валютной операции только у государства. Потому что государство это самый главный инвестор. В чем хранит деньги государства? В золотовалютных резервах. Сколько валюты в золотовалютных резервах? 70 процентов. Соответственно, ответ, собственно, весь на поверхности. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь в описании. Также оставлю ссылку на наш антикризисный марафон как создать пассивный доход за 4 дня. Если вы недавно подписались на наш канал или не посещали наш марафон, рекомендую на него зарегистрироваться. Сразу после регистрации я также вышлю вам 29 идей, что можно сдавать в аренду для того, чтобы получать пассивный доход. Для чего? Для того, чтобы вы могли наладить ежемесячное поступление денег в свой бюджет и уже могли спокойно заняться инвестированием. Для того, чтобы создать пассивный доход, нужно совсем немного времени. Нужно просто найти активы, которые вы можете сдавать в аренду. И это всего один из большого количества вариантов, которые вы можете применять в России. Вы можете применять рычаг кредитного плеча, потому что если деньги обесцениваются по факту, ипотека, которую вы берете, она для вас становится не то что бесплатно вы еще на этом и зарабатываете это и доходная недвижимость которую можно сдавать в аренду в эконом сегменте это доход в валюте от доходных сайтов все эти темы разбираем на онлайн марафоне поэтому если вы еще не ходили на марафон в ближайшее время мы проводим открытые занятия зарегистрируйтесь ссылка будет в описании приходите делитесь своим мнением увидимся